И сегодня мне бы хотелось обратить ваше внимание на вот эту вот карту, которая висит за моей спиной. Постоянные слушатели канала знают, что я каждый раз туда что-то вешаю, просто чтобы вы могли там поразглядывать, помедитировать, пока следуете за моей аргументацией. Но вот именно эту карту вы видели уже не раз. Ну, точнее, может, не эту, а идентичную этой. Таких у меня две. Одна шла с вот этим вот коробочным набором, а другая уже с вот этим. Оба эти, э, э, оба эти набора они вышли в начале 90-х годов с одинаковыми целями – ввести людей в ролевые игры. Точнее, именно в «Подземелье дракон. Я буду в основном следовать э, черной коробке, она была... Чуть, чуть хуже сделана, но чуть более смелой она была в плане э, инноваций. И довольно популярной. Вроде как полмиллиона таких вот коробок было сделано и продано, хотя людей по ней ностальгирующих я лично знаю и в интернетах вижу существенно меньше, чем тех, кого вообще удивляет ее э, существование. Удивляться, если честно, э, много и, э, можно чему. Еще раз, как бы, идет 91 год. Есть куча разных систем. Есть продвинутые подземелья и драконы второго уже разлива. Пишутся сотни дополнений, десятка два сеттингов, не похожих один на другой. И вдруг Тимофей Браун, человек, лично участвовавший в работе над половиной, как минимум, этих сеттингов, успевает взяться за такую вот базовую версию. Как бы задолго, за много-много за лет до первых робких ростков движения Возрождения Старой Школы. И если в правилах красной и прочих коробок Менсера было сказано, что вот это вот базовая версия игры, если хотите покруче, там по лохмате, то покупайте продвинутую. Тут совершенно четко написано наоборот. Написано, опасайтесь, мол, подделок, и когда покупаете дополнение и модули, глядите, чтобы было написано, что это для основной игры, а не для продвинутой. Потому что это совсем другая игра с несовместимыми правилами. В общем-то это более честно, это немножко больше соответствует положению дел. Ну, многих ролевиков, завлеченных довольно простыми правилами вот по первым нескольким уровням небольшого набора класса раз таких, можно было здорово отпугнуть одной только таблицей там Алибар и Глев Гвизарм в двойке. Такая идея и тогда брала свое, а сейчас на фоне там бесконечных DLC-к видеоиграм и неисчерпаемых киносиквелов и ремейков она выглядит тоже весьма благородно. Вот уж выистина настоящая игровая индустрия, которую мы упустили. Так или иначе, в коробке был набор дайсов, вот он, а, плакат был, ну вот этот был с картой и еще один с драконом, вот он. Дракон, в общем-то, тот же самый, что, что вот здесь. И э, я его вам тоже уже вешал, потому что, ну, кроме того, что он очень красивый, это Джефф Изли, если кто не догадался, кто художник, он еще и коллекционный. Только в первую партию из этих коробок он вкладывался, а потом они, видимо, у них закончились. Но у меня он все-таки есть. Поэтому хвастаться надо. Была там еще в коробке вот такая книга правил. Картонки, которые вот такого вот примерно формата, которые складывались вот так в миниатюрке. Вот таким треугольничком ставились на, на стол. Вот. И такая вот папка была под названием «Ширма ведущего». Про ширмы экраны у меня там отдельный выпуск был. И сильно повторяться не буду, просто ссылку на него дам. Но вообще, если кратко, то экран, экран из этой штуки никакой. У нее есть безумное количество э, таблиц с двух сторон. И, то есть, не позволяет это э, его так поставить один раз и навсегда между ведущим и игроками. И разделить их. И э, даже если поставить получится, потому что здесь вот как бы вот э, в этом, здесь в, кар в кармашке лежат э, правила, про них я сейчас скажу. Но из-за этого кармашка оно вообще как бы не очень, не очень устойчиво получается. Вот. Сами правила, они выполнены в виде отдельных, никак не соединенных между собой листов э, плотной бумаги. В основном они нужны ведущим. Но те листы, где вводятся классы, скажем, э, и здесь вот есть такие закладки. То есть вот она синяя, это, это классы. И вот э, там, где вводятся классы, там э, э, по одному ровно этому листочку на класс. Вот это, скажем, листок Fighter. Ну, воин. Вот. И дальше там жрецы всякие, воры и все такое прочее. Листы с классами, их можно просто спокойно вынимать и отдавать игрокам с соответствующими персонажами. Они для этого так вот и сделаны. Само получение игроком такой вот раздатки с четкими емкими описаниями, так чтобы все помещалось ровно на один э, лист, с уместными иллюстрациями и вообще как бы выполненной такой на высоком уровне уже само по себе помогает включиться в игру и погрузиться. в Вот эти вот драконие карточки, как они тут называются, они служат двум целям. Во-первых, они вводят игрока, пусть даже и полного новичка, в курс дела, раскрывая вообще ролевые игры как хобби и как процесс. И они показывают вводный модуль под названием «Бегство из застенок Занзера». Собственно, вот название застенки Занзера на карте Вин. Опять же, про вводные модули как таковые я делал уже отдельный выпуск. Если вы не, видите, не видели его, жмите на ссылку и наслаждайтесь там подробно, внимательно именно об этом. Сегодня же и на следующей неделе я в один э, выпуск не помещусь. Будет более прагматично. С одним вот этим вот экспонатом, который мы раздербаним на кусочки. И в следующий раз склеим заново в нечто более годное. Будут спойлеры. Так что если вы... Э, ну я не могу вообразить зачем. Но если вы хотите вводить или играть этот модуль как он есть. То извините, закрывайте видос. И лучше там, по второму кругу идите все прошлые слушать. Там наверняка достаточно было того, что с первого раза не заметили. Вот. А если не боитесь, то давайте дальше пойдем логическим путем вместе. Главное отличие вот, за стенок Занзера от Фанделвера, от поисков неведомого, от пограничной твердыни, змеиных королей и так далее. Что здесь вводность подразумевается не только для игроков, но и для ведущего. В тех же змеиных королях, которые... Наверное, аккуратнее, и медленнее всего э, вводят людей в курс дела. Там написано, что если вы мастер, который не очень в этом разбирается, то ну, не знаю, не знаю. Вот по этому набору можно вполне безо всякого контакта с другими игроками научиться играть в ролевые игры. Во всяком случае, в какую-то вполне жизнеспособную их разновидность. Как обычно для продуктов ТСР базовая идея просто замечательная. Ее воплощение тоже как бы начинается за здравия и потом уходит в заупокойный мотив где-то только с половины. И э, ну как бы у автора подж начинают поджимать сроки. Но первые карточки вот действительно на ура справляются с поставленной целью. Все идет э, медленно и постепенно. Что такое ролевая игра? Это когда вы делаете выбор, и что-то происходит. Это объясняется на лицевой стороне, и тут же на обратной, в формате книги игры, описывается небольшая сценка, ведущая к модулю как раз вот про застенки Зандера. Там вам дают возможность сделать то-то, или сделать это. И написано, что если вы хотите вот сделать так-то, то читайте со второго номера, если нет, то с пятого, и так далее. На одной из следующих карточек спрашивается, ну и объясняется, как делать выбор за НПЦ, за мастерского персонажа. И вот наобороте сразу есть задачка. Если вы считаете, что Аксель, ну свежевведенный персонаж, поведет себя вот так, то идем в эту сторону. А если сяк, то в другую. В том числе даже с тупиковыми ветками формата. Ну вот видите, как у вас херово получилось. По возможности избегайте этого. И немножко дальше там есть тоже очень похожая карточка с выбором мировоззрения Объясняется, что такое alignment И там есть в том числе на обороте версия Ну какой же он тебя законопослушный, ну что ты совсем не слушал что ли Давай иди обратно на несколько карточек, читай заново, думай еще Дальше там отдельная, отдельная карточка, очень гениально сделанная Что вот это такое за кубики вам даны и как их нужно кидать и дается на обороте сразу игровая ситуация. К вам подходит персонаж и пытается навязать игру, где надо кинуть больше него, а он кидает d8, а вы кидаете d6. Хотите играть по таким правилам? Играйте и прочувствуйте разницу собственной шкурой. Если хотите ему сказать, что это нечестно, то он соглашается и другую игру вам дает, где обе стороны продолжают кидать кубики, пока не выкинет 12. И он будет кидать d12, а вы будете кидать 2d6. Опять-таки, хотите, играйте и сами увидите. Нет, он там что-то еще другое судит. И так далее на целую страницу. Фактически это мини-лекция вера, Только сразу с собственной шкурой на кону. И с разными выборами, которые вы можете совершить. И так далее. Инициатива, базовые параметры, раунды боя. Все-все-все вводится именно таким способом. Ближе к концу уже там появляются всякие странно ненужные вещи, типа ввода целой таблицы с дальностью попаданий из луков и арбалетов, в которой наименьшее значение все равно больше длины даже самого крупного прохода в этом подземелье. И совсем в конце слишком часто идут ссылки с одной карточки на другую. Но вообще, в общем и целом, эти карты, они своей цели служат честно. Вводится огромное количество очень полезных техник, вплоть до черчения собственных подземелий, составления таблиц случайных монстров, заполнения чужой карты, проверок морали и так далее. Среди драконьих карточек есть четыре двойных, вот таких вот, собственно сюжетом модуля и вложенного в него э, подземелья. Этот сюжет очень выхолощен, и чтобы э, вводить как следует, лучше бы все-таки прочесть и всю остальную стопку. Вообще, так, к слову, вот коробочные модули той эпохи и версии Олсона, они вообще как бы не фонтан. Вот знаете, там драконья нора, гоблинская логово. Ну, наверняка не знаете, потому что никто, никто про них не знает и никому они не нужны. И вот это вот вводное, но тоже как бы не везде радует. Значит, вкратце. Все, вот с этого момента абсолютно уже спойлеры, так что если боитесь, то отключайтесь вот сейчас. Последний шанс. Значит, э, так, героев просят кое-что доставить некоему Занзеру тему. И они с некоторыми злоключениями либо проваливают это задание и попадают в лапы стражников, либо завершают его успешно, но злодей Занзер усыпляет их магией. Так или иначе, рельсы заводят их в тюремную камеру, откуда начинается, собственно, основной сюжет. Эпизод до этого он есть только на обучающих э, карточках, и его можно, как бы, если вы торопитесь, не играть. В камеру иногда заходит тюремщик, которого можно обмануть или накинуться на него, или еще что-то такое сделать, чтобы начать свой путь на свободу. С этого начинается, собственно, модуль. Чтобы добраться до выхода, нужно пройти где-то половину комнат. Точно не сказано, потому что выход описан как сцена, но нигде не поставлен на карту. Но если пройти их все, то можно собрать больше сокровищ, а также найти путь вглубь. Проход сквозь застенки практически линейный. Если начертить диаграмму Мелана, ну это есть такой способ упрощенного изучения структуры подземелья, то получится ровная линия с крошечным циклом вот здесь, в комнатах 15-19, циклом чуть побольше э, вокруг всего подземелья, и двумя, э, нет, тремя тупиковыми э, отправлениями. Вот здесь, вот здесь и вот тут. Вот. И, э, э, и все. Здесь как бы ну, небольшое отступление на всякий случай. Формального определения диаграмм Мелана нет, но это не более чем просто упрощенный план подземелья. Она чертится всегда ровными линиями, покороче. То есть, скажем, если у вас там есть какой-то комплекс из сотни комнат, и там спираль... спирально-зигзагово это все сделано, но если в каждой из них один вход и один выход, у вас нет возможности выбирать, куда вы идете, то он будет на этой диаграмме Мелана просто показан ровной вертикальной черточкой, небольшой. Если путь разделяется, мы чертим развилку. Если уровень кончается, то чертится такой вот конденсатор. Ну и вообще явно как бы этот Мелан был электротехником и любил электросхему. Диаграммы Мелана обычно упоминаются в, кон в контексте процесса так называемой «жекификации». Этот термин ввел, выдумал в 2010 году один известный ролевой блогер э, Джастин Александр в честь Женель Шаке. Она написала несколько очень полюбившихся фанатам модулей. «Темную башню», «Пещеры Тракии», «Когти ночи», «Дикарский рубеж» и другие. Ее модули известны в том числе тем, что их не скучно водить несколько раз. Из-за ветвистой структуры и областей свободного исследования получается само собой. Так что другие игроки идут по другому пути географически, а значит и сюжетно прокладывают себе другой путь. Жакификация включает там целый список советов, начиная от технических и легко воплощаемых. Вроде вот начертить эту диаграмму Мелана и подавлять туда циклов. До абстрактных советов вроде доделать остаток совы. Ну это мем такой, знаете, в учебниках по графике иногда пишут, что э, хотите сделать сову, вот вам овал для тела, круг для головы, треугольничек для клюва, а потом ну просто доделайте эту долбаную сову. Ну совет такой как бы самоценный, потому что э, если бы вы могли доделать эту долбаную сову, то э, либо кружочки и овалы вам не нужно делать, либо вы сами как-нибудь до них уже допёрли, научно выражаясь. Про Прожектификацию можно очень много всего в интернете найти, в том числе и на русском языке. Я дам ссылку на всякий случай тем, кому э, лениво искать. Научное обоснование как важности циклов, так и того, какие именно циклы и зачем нужны в дизайне подземелья и модулей, я уже давал подробно в выпуске про так называемый шаблон-ключ-замок по статье Дорманса и э, с кем он там работал. А, с Сандером, кажется, Бакисом. Вот. И э, там же была пара слов об изоморфизме сюжетной и географической структуры. Но сегодня и в следующий раз, как я и обещал, у нас не учение, а практика. Для начала, еще до того, как начать работать с диаграммами, циклами, всем таким, надо задать общий стиль. Единый стиль и смысл – это, может, самое главное в подземелье. Здесь его нет. То есть идейно это за стенки злобного мага, который отправляет всех, кто попадется ему под руку к себе в соляные шахты. Но они существуют как-то в оторванном от внешнего мира виде. Камер там мало, вот они. Они невероятно крошечные, кроме той, в которой начинает партия, вот этой. Потому что как бы, иначе бы они туда не поместились. Вот. Фишка. И по мере прохождения модуля противниками кто становится партией? Гоблины, хоп-гоблины. Гнолли, орки, волки, питоны, минотавры, зомби, спрайты, гномы, вервольфы, огры, дварфы, медвежуки и зеленая слизь. Это много. Это очень много. Я даже скажу точнее, это слишком много. Я лично вообще большой любитель и проповедник фэнтезийности, и расового многообразия, и сам этим, ну, именно в ту сторону пытаюсь многие вещи э, двигать. При вождении, при постановке, при раздаче совета. Но даже по моему опыту, начинающих игроков слишком легко загрузить различными монстрами. А опытных игроков, если те каким-то образом попадут в этот модуль, это тоже только собьет с толку, потому что они будут напрасно пытаться составить картину происходящего, считая каждого монстра частью какой-то фракции, какой-то группы, которая имеет смысл здесь. А тут просто как бы все работают на одного и того же Занзера Тейм. Как он их собрал и как заставил мирно сотрудничать, неясно. Если это за стенки и шахты, то должны быть надсмотрщики и должны быть узники, рабы. И вот рабов будут содержать в плюс-минус одинаковых условиях. И среди них вполне можно найти как раз там по э, одному э, разных всяких, если не племен, то по крайней мере социальных групп. А надсмотрщики, ну, они тоже могут быть разные, но не сильно. Просто там одни будут со сторожевыми псами, другие с провизией. Одни как конвой, еще одни как, ну, как обходчики. Пятые там на смену уставшим идут и так далее. Габлиноидов, в принципе, если хотите, можно оставить. Если как-то это концептуально, они легко связываются с вашей концепцией Занзера. Концептуально связываются с концепцией? Ну, что делать? Но всякие вот гноли, минотавров и особенно волков надо сокращать. Вот эти вот все 15, 15 комнат, расположенных в хитро скрученной линии, проходить надо вот так, вот, потом вот так и вот сюда, их надо будет тоже менять. Без разветвлений и циклов идти по ним будет скучновато. Здесь только вот восьмая комната, если... Только на карту смотреть и описание не читать, она кажется ответвлением. Но на самом деле нет. Ну, то есть сквозь нее пройти нельзя, но там, там засада орков. И они оттуда, как, бы, как только отсюда пытаются идти, они оттуда начинают из арбалетов пулять. То есть как бы мирно пройти мимо шанса нет. Выбора у партии нет. И плохо именно это. А что с этим делать, мы подробно обсудим в следующий раз. Если у вас есть идеи, кидайте в комменты сравним. Я свою версию уже закончил, так что у вас обещаю не плагиатить. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще с наступающим вас праздником!